И мы переходим непосредственно к технологии, потому что, э, на самом деле, если вы действуете без технологии, и есть те люди, которые насмотрятся роликов э, в YouTube, да, начи начитаются книги, но которые не соотносят именно с практикой, у них в жизни получается вот так. То есть они начинают действовать, совершают какие-либо ошибки и дальше прекращают уже ну, в каком-то плане работать. И а, технология, она, по сути, выглядит а, следующим образом. То есть, а, по сути, вы приобретаете дом, мы сегодня будем говорить по каждому этапу, вы приобретаете его в ипотеку, то есть а, работаете с кредитным плечом, через 20 лет а, у вас ипотека будет выплачена, дом переходит в вашу собственность, и вы получаете и дом, и весь день, Денежный поток это можно передать по наследству и соответственно вы создаете себе актив который на ежемесячной основе вам генерирует этот денежный поток каким образом выглядит технология то есть она выглядит вот как вы сейчас видите на слайде да? то есть Первое фундамент у нас идет, это кредитное плечо, дальше поиск доходного дома, и на самом деле вот эти первые два шага, их можно и нужно сочетать вместе, да, то есть вы сразу а, создаете себе кредитное плечо и сразу параллельно ищете доходный дом. Потом у вас проходит сделка, потом идет ремонт, потом заселение, и потом управление доходным домом. И мы сейчас пошагово с вами разберем каждый этап, и а, в то же время я постараюсь вам по каждому этапу дать... А, Такую точечную информацию, которая позволит на каждом этапе сэкономить колоссальное количество денег и колоссальное количество времени.